Да, я хочу я хочу еще добавить о том, что мы с ним обсуждали было множество проектов буквально. Это было еще даже не прошла конференция, которая должна была пройти в Москве, а юрведическая конференция, где были приглашены достаточно много людей, и в общем-то даже рассматривался вариант моего приезда, и он советовался с кем, кого еще пригласить людей, поскольку у нас в контактах есть достаточно много известных людей, которые занимаются юрведой, и не только на территории, скажем так, Соединенных Штатов и за пределами, а и в России. Ну и, в общем-то, даже каких-то людей я рекомендовал. И вот-вот э, должна была начаться эта конференция, где он был консультантом, кстати, э, и должен был принимать достаточно активное участие. Это была, бы, это была первая такая конференция. Но э, проектов было действительно много, причем э, много проектов было благотворительных. И так уж получилось, что мы с ним провели э, прямо вот перед его отъездом э, в Крым, провели, это была последняя программа, которая прозвучала у нас в эфире, и потом эту программу мы выставили, и я выставил ее в YouTube, и Татьяна ее поставила в контактах, и просмотрела огромное количество людей, эту, прослушала, точнее, эту программу, мы это все записывали голосом. И это было очень интересно. программа. там действительно у нас было, мы с ним записали, наверное, ну где-то около 20 программ. Они не все выставлены, но мы потихонечку их будем выставлять э, на суд и на для удовольствия. Я так полагаю, что всем это интересно, посмотри, послушать эти программы, поскольку все то, что говорил э, Игорь Иванович Ветров, было действительно очень и очень интересно. Да, совершенно верно. И что касается этой конференции конференции, да, он хотел э, собрать как можно больше врачей и э, объединить Аюрведу, потому что были там проблемы в аюрведических кругах, то есть он хотел пригласить Тарсунова, то есть он хотел э, объединить Аюрведу, вот, пригласить всех специалистов. То есть он очень этого хотел, чтобы э, в Аюрведе не было ни конфликтов, ни проблем, чтобы все дружно работали во благо людей. Вот. Да, и он очень, очень переживал от этой конференции. Но, к сожалению, вот так получилось, что неожиданно ему стало плохо. Это произошло недалеко от Крыма. Это... К родственникам он ездил вот, по ушке. И ему резко просто стало плохо. Проблема с сердцем, с сердечно-сосудистой системой. И в итоге сердце его не выдержало. Но как он сам говорил, что он знал, что он умрет либо от сердечного приступа, либо автокатастрофе, либо от рака. То есть он сам говорил, что я вот могу умереть только вот от вот этих вот трех вариантов, таких трех вариантов. Поэтому, с одной стороны, он говорил об этом, но никто, естественно, не ожидал. Это было для всех большим шоком, большим ударом. Вообще, когда мы узнали об этом, я разговаривала далее с другими учениками, очень было плохое самочувствие, естественно. Очень, несколько дней было очень плохо, то есть вот, у анахата чакра, буквально разрывалась, и боль была непрессуемая. Конечно, потерять учителя – это очень тяжело. Да, да, да, это правда. интересно такой факт о том, что когда мы беседовали э, с Игорем Ветровым, то э, мы разговаривали на разные темы, не только на темы профессиональные, не, не только на темы медицинские. Мы разговаривали абсолютно разные темы. Я у него спрашивал, а кто ему помогает, потому что достаточно он был э, человеком, ну что ли, в социуме он был достаточно закрытым человеком. Все его знали по профессиональной больше деятельности. А мы с ним как-то больше так получилось, не знаю. Но мы с ним говорили на какие-то даже персональные темы. И вот я у него спрашивал, а кто тебе помогает во всем этом? Это же огромная работа. Ну и вот он называл... Одно имя, которое мне тогда было неизвестно, он называл, у меня есть такая помощница, ее зовут Раса Лила. Я говорю, ну, надо как-то познакомиться, ну, кроме своей дочери, конечно. И он говорит, ну, надо познакомиться, и вот все как-то не получалось. И вот как только, буквально, чуть ли не через пару дней, когда... Уже Игорь Иванович ушел. Я вдруг смотрю, вот в контакте появилась Раса Лила, которая и есть, та самая Татьяна Земская, и о которой мы как раз говорили, неоднократно говорили с Игорем Ветром, и он мне рассказывал про Татьяну, так что я очень рад, это вот так, это было как раз-таки, ну, сверху видно, о том, что случайности не бывает, и, конечно, это было закономерно, ну, видимо, время пришло, и мы сразу буквально чуть ли не через несколько дней связались с Татьяной, и мы об этом поговорили. Но вот сегодня пришло время поговорить опять, поскольку сегодня как раз отмечается годовщина его ухода из этого мира. Таня, а расскажи пожалуйста, как вот проекты, которые были у Игоря Ивановича, как они сейчас осуществляются? Я знаю, что ты сама видишь какой-то очень и очень серьезный проект и речь идет потому что у него была мечта построить храм и вот как раз таки речь идет о храме mm -hmm. что он из себя представляет или будет представлять и как принимал участие в этом игорь иванович ветром для чего этот храм mm -hmm. хорошо я отвечу на вопрос но я еще немножко хотела заметить mm -hmm. вот такой момент что вот 14 сентября 2014 года был очень необычный день. Это было такое явление, которое бывает очень редко, буквально несколько раз в столетии. Это бал планет. Вот, с астрологической точки зрения это положение указывает на то, что большинство планет стоит в знаках своей экзальтации, то есть в своем лучшем положении, в своем лучшем проявлении или в собственном знаке. Вот. И обычно вот в такое время приходят, не только приходят э, великие благочестивые души, но и уходят. То есть вот в этот день как раз э, бывает мечта души, то есть душа достигает своего конечного э, пути, своего желания, своего э, какого-то, может быть, мистического настроения, связанного с э, взаимоотношения с Богом, да? то есть вот сокровенность цели души, они достигаются именно вот в этот вот день. И не случайно Игорь Иванович, он ушел от нас в этот день. И с одной стороны это очень хорошо, и это огромный показатель. А что касается храма, да, хочу сказать, что самое первое, было был вопрос, то есть вот он ушел от нас, и у меня был вопрос, а что же делать дальше? Учитель, что же делать дальше? То есть у меня вот такой нагрел вопрос, что делать? У меня было полной растерянности. И стала приходить информация, ну, естественно, от Игоря Ивановича Ветрова, что у него были беспокойства в плане того, что первое, на первом месте это стоял достроить храм. Вот. А храм – это основатель храма, это его духовный учитель. Бишнупад, то есть это основатель храма и он очень-очень хотел его достроить этот храм он принимал участие в строительстве и он жертвовал на него и вот на последних семинарах он рассказывал вот я, вот я окна вставил и он постоянно делился делился этим и он очень-очень хотел, чтобы храм поскорее построился то есть, и он очень беспокоился, был беспокоен то есть его душа, видимо была спокойна тем, что вот хочется достроить этот храм, и это было очень важно для него вообще, это было сокровенная тоже его жизни, его сокровенное желание, так как у него были очень тоже такие тесные духовные отношения с его учителем, Вишнупадом, это, Вишнупад это экс-лидер, -ли руководящий лидер ИСКОН, то есть еще на постсоветском пространстве, можете себе представить. Вот, то есть он руководил ИСКОН, Вишнупат в свое время. И Игорь Иванович, он принадлежит к Вашнавской традиции, а, то есть он очень любит Кришну и И вот учитель его, он в какое-то время ушел из ИСКОН, и для Игоря Ивановича это было, конечно, ну, большим потрясением. Вот, многие ученики а, ну, отреклись от своего учителя, то есть от Кришны но Игорь Иванович остался с ним и он ну, понимал, что это какое-то испытание для него. А, и вот Игорь Иванович, он был одним из самых первых и, и людей, которые а, несли сознание Кришны, да? то есть тогда это были вообще советские времена и людей сажали. Жали, репрессировали и так далее были гонения большие и вот духовные братья игоря ивановича ветрова вот они э, все вместе занимались тем что строительством храма то есть ранее храм был вот он находился на улице бумажной санкт-петербурге то есть он уже был но э, там с окончанием срока аренды и были другие проблемы э, этот храм в 2012 году закрылся и решили построить такой большой масштабный храм вот. и э, вот после года Игоря Ивановича, я поняла, мне еще есть Александр помогает, мне тоже ученик Ветрова, мы связались с духовными братьями Игоря Ивановича, которые непосредственно руководят строительством храма, и мы сделали вот такой проект благотворительный, то есть люди жертвуют, люди узнают, что есть такой храм, и храм, э, он не связан с с какой -то, там, сектой, не ни с какой-то тоталитарной секцией, ни с каким то там, догматикой никакой. То есть это храм ведический, и в нем три алтаря, и Кришна Радхи, и Шивы Парвати, да, и Бургин Деви. То есть там нет никаких, ну, допустим, условностей, условий для того, чтобы прийти в храм и вести себя как-то соответствующим образом. То есть туда просто приходишь, и там проходят медитации, очень свободное такое, лояльное отношение. Это такой мультикультурный центр, этот храм, он мультикультурный центр. И э, мы начали вот этот проект, который успешно сейчас реализуется. Храм построен уже, то есть у нас идет отделка внутри, мы постоянно вот, э, встречаемся с духовными братьями игорь Ивановича, вспоминаем. О нем они рассказывают истории, как, вот они, как, как все начиналось, как вот движение сознания Кришны на российской территории, еще советской территории, как это все было. В общем, очень интересная история рассказывают. В общем, Игорь Иванович у нас постоянно, мы о нем вспоминаем. И...